коллеги, Добрый день, мы в операционной швейцарской университетской клинике сегодня оперируем пациентку с эндометрионными кистами яичников. с правой и с левой стороны. С одной стороны киста 7 сантиметров, с другой примерно полтора-два. Плюс у нее субсирозные миомы, две на задней стенке. Видите, диаметры где-то до сантиметров, одна и вторая. И наша цель сегодня удалить кисты, сохранить полностью ткань ящников с правой стороны, с левой стороны и убрать эти миомы. Значит, на первом этапе мне всегда нужно выделить кисты, вот, как правило, около собственной связки. То есть, вот видите, есть места, где наиболее тонкая стенка, и если происходит перфорация кисты, то она, как правило, рвется в этом месте, видите, выделяется содержимое от небольшой кисты с одной стороны. Сейчас то же самое я сделаю с другой стороны в области собственной связочки, видите, ее мы выделяем, выделяем. Вот и, как правило, происходит вот оно, видите, у пол собственной связки, самое слабое место. Киста эта вскрывается, сейчас мы ее полностью отсанируем, заберем содержимое этой кисты, промываю я его. Вот это мне облегчит дифференцировку ткани, будет четко видно, где сама капсула кисты, где ткань непосредственно яичника, потому что наша цель кисту убрать, от а ткань яичника максимально сохранить. Вот я ее промываю. И далее уже аспирирую содержимое. Значит, я приступил к удалению эндометриодной кисты на правом яичнике. Видите, полость огромная и большая. Это стенки кисты, это сам яичник. Сейчас я вскрыл а, ткань на границе со стеночкой. И теперь делаем вот этап такой аккуратненько. Видите, вылущиваю эту оболочку. Она плотная. У него примерно миллиметров 5 толщины, не меньше вылущую от здоровой ткани с минимум применения электрохирургии. Видите, вот таким вот механическим путем. Вот смотрите, как она у меня хорошо отходит. Если ты правильно в слой попадаешь, вот подобным образом сейчас мы ее уберем. Я примерно наполовину, смотрите, вот эта оболочка у меня в левой руке, здесь кондичника Наполовину ее уже вылущу из яичника вот таким подобным образом. Аккуратно-аккуратно мы ее убираем с вами, смотрите, вот так. Разводим вот так в стороны она идет. И потом выполним геймостаз в области ложи. Опять с минимум электрохирургии. Возможность применения герклот. Сейчас все будем видеть, как это у нас а, будет ложа кровить, Смотрите, как я снимаю хорошо. Видите, она идет. Надо всегда в этой ситуации правильно попадать непосредственно в слой. Вот таким подобным образом. Это окончательный вид ложа после удаленной кисты. Видите, с одной и с другой стороны, вот так вот у нас располагается ящик его задняя поверхность вот этого ложа. Видите, что мы без какого-то гемостаза крупного, вот точечно остановили кровотечение, весь ящик у нас хороший, вот, то есть мы никаким образом не коагулировали его, то есть не уменьшали овуляторный запас в этом вещи. Мы свое оперативное вмешательство по поводу удаления дамитриеведной кисты 7,5 см закончили. У нас оболочки в настоящее время лежат сейчас вот здесь, с правой стороны. Вот, вот они, вы видите. Я их специально в пластиковом контейнере извлеку из брюшной полости. Искренне ваш профессор Пучков. До новых встреч!